Ну, первое, как обычно делаю, да, ногу кладут вот так вот, нога на ноге остается, оставляется, руки, чтобы не мешали, убираем, давим, ну, либо так вот, да, либо вот так, либо вот, вот так, тут, соответственно, в плечо, здесь в тазовую область, раскрутили человека и по нашей схеме вот, дошли до преднапряжения и потом перешли через нее но гораздо лучше если мы все-таки эту ногу побольше согнем может даже свесить со стола эта нога прямая продолжает ось позвоночника это все помогает еще вот второй наборе а здесь мы цепляемся вот это второй способ да цепляемся вот этой косточкой за вот этот, за пость крестца, ой, не крестца, извините, подвздошной кости. кости, да и наш поворот будет идти так немножко вверх на кручение и вот туда вниз, вот так вот он должен пройти. Третий способ, это опять оставляем ногу перпендикулярно телу, залазим на стол, либо это можно сделать на полу, тут удобно то, что у нас работает грудная клетка, за счет вот такого. Светлана, часть прыгает. Упор, только смотрите, не прямо в плечо, тут будет больно, да, желательно пошире, захватить вот грудную клетку, поскочали разделили блять сюда да обозначено по крайней мере так теперь усиливаем эту формулу переворачиваемся камни спиной в другую сторону будем делать спиной камни на вот правый рот ложимся. вот особенно для тяжелых таких грузных людей Делаем тут прямой угол. Ногу можно свечить, но по своим весом вообще дополнительно тянется. Вот эта рука ее придерживаю. Просто приводим, чтобы она не укатилась. Вторую ногу прямую зацепляемся за стол. Вот удержимся. Голова лежит за плечами. Я вот, Руку вытянули в прямую. Сделай себе вот так вот. Лайк. Засыпай, отставь. И смотри на эту руку. Дело в том, что когда у нас не хватает доворота, да, если мы повернем голову и еще глаза в ту сторону, у нас как бы получается больше свободы. Да усиливается доворот еще дальше. Так что развернем голову сюда, постарайся в телевизор смотреть, насколько можешь. Тут, соответственно, на себя тянем, да. А в таз упираемся именно в гремя позвольной кости своим телом. То есть мы за счет того, что упор в тело делаем, мы будем доворот делать толчковые своим телом. Приём. Далее, если у нас нога сложена под 90 градусов, да, мы воздействуем практически на э, L4, L5, S1, вот на эти позвонки, это да? Да, да, да, это то есть внизу поясница, если ногу чуть менее угол сделаем, да, то будем воздействовать на э, пояснично-грудной переход, тут даже включится Д12, Д11 Руку уже можно так положить Вот, Естественно, я беру за грудную клетку целиком В первый раз убрался вот так да? То есть, как ремень безопасности, плотно Если вы вот тут возьмете, будет просто больно человеку, неприятно в кости То есть, первый раз у меня вот так была рука, второй раз вот так ну, Аккуратно в челюсть не заедете И тут я уже в бедро давлю То есть, растягиваю по диагонали вот туда где хрустнуло? Там где-то в грудном отделе в грудном отделе, да? Угу. вот, теперь некоторые ну-хау если у нас сколиоз можешь развернуться опять спиной туда? вот у меня лицо ко мне точно так же кладем ниже ногу прямо вверху под 90 градусов если сколиоз вот, пошу, развернут вниз, да, то, в данном случае это левосторонний поясница Нам надо, соответственно, поднять его вверх, а вверху растянуть ну, Правило остается берем, как вот на этой схеме да? Если давим сюда, то с противорожей стороны растягиваем Вот, вот так вот тягиваем вот, видите, вес человека. А своими пальцами поднимаем позвонки вверх. больно И реально поднять, да? Ну, у такого тяжелого человека, конечно, тяжело поднять, его пальцами не сможешь даже захватить, да. Ну, в принципе, чем... за несколько сеансов. Да, за несколько сеансов. И чем моложе человек, тем, чем худее, тем проще. Дорснули да. и подняли. Или не получается с этой стороны, перевернули на другую сторону. А у нас оказались позвонки, развернутые к нам. Да, то есть нам надо дорснуть теперь с той стороны и нажать с этой. Тогда мы складываем... Не подождите, пока не складываем. Пока вот такой прием. Ногу держим. уперлись себе в живот. И вращаем ногой. А сами щупаем позвонки с той стороны, с этой стороны, где они зажаты, где там они неправильно стоят, как мышцы работают, да? как крестец там. Это заодно и массаж, и уже как самостоятельная такая процедура. Теперь обе коленки складываем нам надо позвонки ушли вверх, да? Надо с той стороны растянуть. Берем золи ноги и ну, смотрите на поясницу. Видите, вот. растягивается. Да, с этой стороны прямо в позвоночник играемся и одновременно раскачали и Продавили. Продавили вниз. А, ну это при сколиозе и теперь еще усиливаем формулу на скручивание Если совсем с человеком не справляется, он тяжелый, да? То тогда вставай, пожалуйста, мы перейдем на пол Убираем Ложись спиной туда А скелетик надо убрать, наверное. А подушечку не надо. Подушечку я там не нужна. Да. Так не видно. За этим плечом. К нам не, не надо их обоих, нам руки, куда он что делает. Подожди, может, эти. Это нога вперед. Прямо, видно. в принципе, тоже, тоже самое. Упираемся ногой именно в руку под воздушным костя. Ну, а так это руку на себя. Пор вот, исключали и давление подведомоли опять. О, класс! Я вот буду теперь тяжеловесов так Можно делать. Попробовать? Ну просто экспериментируйте. И как просто с, с этой рукой. Да вообще скрутки они не только. Правильно, конечно, с той стороны, с той стороны сильнее было, да? Да с этой стороны ну просто у кого-то не подается вот слишком объемный человек да ну, с этой стороны продавливаем Олега если вот эта нижняя рука за спину заворачивается нижняя да как она лежит, так Он вот будет? так вот лежит просто голову лежит а голова у него на ту сторону рука нижняя за спину Это, ты, ты с... показывал такое движение в случае не получится не получится мы, да. По крайней мере не нижняя, не То есть... это будет ментовский слив. Это ментовский, а, а это... нижняя? Да, нижняя, ну как ты, она же уже не в ту сторону пошел. Нужно надо в эту сторону плечи развернуть. Ты с этой рукой путаешь, нет? Ты, ты, наверное, с этой рукой путаешь? Нет. Ну ты заверни а и посмотри сам. да, я попробую. Заверни эту руку сзади, за себя. Ага, вот так вот. Теперь вот, так, а -а -а. теперь вот эта рука идет. А -а -а. Меня так, как бы обхватывает. Вот, обхватывает меня за спину. Я тебе за это место беру. Вот. движение вот этого. Не-не-не, это, не, не, не, это неудобно. Не, не, не, не. Это вообще неудобно. Ты будешь защищаться. Не-не-не-не, не-не-не. Можешь, Это на столе я делал, да. Там просто человек не сам себе лайк ставил, да, вот смотрел на нее. Uh -huh. Свободно болтался, ну что долго не объяснять. Свободно за свою спину завожу руку. И делаю, да, вот как ты встал, именно с той стороны. А когда ну, голова должна лежать за плечом с той стороны, мы туда скручиваем. У нас скручивание, да? Ну да, тут получается упор в плечо, еще и назад. Ты вот а, так разводишь. Ты? Да, второй плечо мешается. Там просто руку вверх надо было. Извините. Ну вот, а сейчас мы это все отработаем на дружке.